Добрый день, друзья! Добрый день, друзья! Я чуть-чуть ну, расскажу. Я Лазовская Дарья, врач-косметолог, основатель вот этой вот клиники профессиональной косметологии. Ну, в первую очередь, наверное, мое любимое детище это вот эта вот косметика прекрасная у Optimum. Потому что для меня это, конечно же, моя реализация, моя творческая составляющая. Это то, что я боялась себе позволить. То есть у меня были очень большие договоры с собой в какой-то момент. Я поняла, что если я это не сделаю, то, наверное, этого не сделаю никогда. И я вот и помню вот этот вот перещелки, Мне даже возраст помню, когда я точно решила, что лучше знать, как сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Вот, поэтому... Сегодня мы будем с вами говорить, в принципе, это такой базовый семинар у меня, как правильно ухаживать за кожей. То есть вы, э, это история такая наша сегодня с вами, это диалог, беседа, поэтому задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу, потому что ну, как бы я очень люблю общаться. Итак, там уже у нас... Тоже. Девушки, я сразу же сюда <смех> скажу, сегодня у нас семинар, я подключилась, но в первую очередь мы общаемся с теми, кто пришел на семинар, поэтому, возможно, я в конце отвечу на вопросы, но не обижайтесь, если я здесь вам не отвечаю, потому что, ну, как бы как вы понимаете, в первую очередь у меня сегодня диалог беседы с теми, кто пришел на семинар. Итак, прежде чем, в принципе, начать, как это, рассказывать про кожу, нужно понимать вообще такую, как бы, очень упрощенную физиологию кожи. Это нам нужно, когда вы поймете это, все сразу станет у вас в голове понятно, что зачем, почему вообще в уходе нужно. Итак, кожа, естественно, наш защитный орган. Вот все остальные функции, это плюсом к, защитной функции, и она у нас э, осуществляется через два барьера. Первый – это кожное сало и вот этот вот наш микробиом, с которым очень часто многие борются с кожным салом, я считаю, что это не совсем правильно, потому что это наша защита. То есть кожа это вырабатывает специально, чтобы наш, нас защищать. А второй более такой, скажем, ва... ну не то чтобы даже важный, более, скажем, мощный барьер. да-да-да. Привышу. Конечно. Здравствуйте. Нам, нам нужен еще один стульчик да а ну хватит вот и второй вот этот вот наш важный барьер это физиологические липиды это вот наш вот этот вот защитный слой который реализуется вот я все время когда рассказываю про этот защитный слой я говорю что это очень похоже на кирпичную стену. И вот, вот этот вот поверхностный роговой слой эпидермиса, вот эти вот кирпичики, это корниоциты, и между ними вот этот вот слой, в общем-то, живых клеток, да, физиологические липиды. И от их состояния, как они, то есть полноценны, неполноценны, зависит по факту защитная функция кожи. То есть если вот эти физиологические липиды разрушаются, например, с помощью более агрессивного очищения, но не понимает наше очищающее средство, да, где там жировая составляющая майкапа, а где липиды, и, соответственно, оно разрушается. Вот почему я взбегаю вперед не очень за да, многоступенчатое очищение. Я считаю, что это должна быть история временная, и эта история должна быть про контроль косметолога. То есть косметолог должен вам назначить это многоступенчатое какое-то вот такое вот, такое более тщательное очищение и контролировать, насколько, когда его нужно прекратить. Ну так вот, возвращаясь как бы к нашим липидам, мы понимаем, что вот это вот очищение, например, агрессивное, куча еще других вариантов. Оно размывает вот эти наши липиды. Ну, кстати, очень часто я буду отвлекаться а Масла. Вот у меня просто был, была история в жизни, когда девушка пришла, и она говорит, вы знаете, у меня настолько сухая кожа, мне ничего не помогает, вот я пользуюсь маслом. Дело в том, что масло, масло оно вот именно тоже разжижает наши физиологические липиды, и влага получается не задерживается, она сквозь коксито проходит, и мы имеем обезвоженную, дегидрированную, чувствительную кожу. То есть, когда вот этот вот барьер нарушается, на о какой-то увлажненной коже, мы не можем говорить. Плюс эта кожа э, очень чувствительна ко всем факторам внешней среды. бактерий, солнце. То есть, в принципе, эта кожа нездоровая. Поэтому наша задача, в принципе, с помощью косметики, восстановить вот этот защитный слой кожи. Я расскажу, какие составляющие должны быть в косметике именно для восстановления. Вот. Поэтому... Э, в принципе, понятно, да, Две, два, как бы два барьера, кислотная мантика, которая смывается в любом случае с помощью нашего очищения всегда, вот, но достаточно быстро восстанавливается и тут нам нужен будет тоник, кстати говоря, и соответственно вот, это вот, вот эта вот база, физиологический липиды, роговой слой эпидермиса. Все, про физиологию достаточно, я думаю, теперь поехали дальше. Что должно быть в нашем уходе? По факту, наша такая дейли-рутина, она состоит из простых шагов. Должно быть очищение. И тут очень примерно мы говорим о том, что должен быть гели, молочко. Сейчас я, наверное, понятно, что летом люблю более такие как блеки составляющие, пенки, гели. Зимой, в принципе, даже у меня очень многие мои пациентки с даже с жирной кожей, мы часто это обезвожено, переходим на молочко. Ну, то есть как бы сразу же важный момент, любое очищение должно быть с водой. Здравствуйте. Но сегодня нас не должно быть очень много. В прошлый раз, я клянусь, мы просто... Мы, вот, мы не знали, куда сесть. Вот, поэтому сегодня я точно думаю, что мы спокойно с вами разместимся. Итак, еще раз, да, с водой, сразу же опять же забегая вперед, про мицеллярную воду, постоянно задают один и тот же вопрос, типа, вот мицеллярка написана на банке, можно не смывать, нужно обязательно смывать, даже в нашей мицеллярной воде, в которой бутилен, гликоль, это вообще увлажнитель по факту, но все равно, вот я просто всегда призываю к логике, вот подумайте, остатки мейкапа, ну так или иначе, что-то осталось, остатки вот этих там, от душек еще что-то, ну то есть какие-то составляющие очищающего средства, все это остается на коже, и это, на мой взгляд, прямой путь к аллергиям, чувствительности и всем вот этим неприятным моментам, с которыми мы сейчас на самом деле встречаемся постоянно. То есть у нас, наверное, 70 процентов девушек свою кожу оценивает как чувствительность чувствительную, а чувствительность, между прочим, это не тип кожи, это ее состояние, и мы очень легко можем от этого уйти, я сейчас научу, как. Итак, соответственно, смотрите, есть важный момент, поводу, как вы можете определить, ваше очищение или не ваше. Очень просто, если после очищения вы чувствуете стянутость и желание прям быстренько нанести крем, это не ваше очищение, оно должно быть мягким. То есть, если вы даже прям вам кажется, что вы до конца не домыли, собственно, тоник, помимо того, что он восстанавливает баланс и помогает вот это восстановить кожу на маркианине, да, вот, вот то, что я говорила в начале, он еще контролирует очищение. Просто берете ватный лист, да, и, соответственно, протираете лицо. Вуаля, что называется. Плюс, запомните сразу же, все наши манипуляции с кожей, они идут по линиям наименьшего натяжения кожи. От середины лица к ушам. Казалось бы, просто, но это такой ваш ежедневный массаж, такой лимфодренажный, который позволит вам да, убирать лишние отеки. Мы ну, все на, практически всем. мы склонны к отечно-деформационному типу старей. Зачем он нам? Соответственно, прям призывает. Буквально это будет 2-3 минутки, но все наши как бы вещи, да, они системные, И именно это ведет к хорошему результату. А, опять же, Давайте, чтобы нам не путаться, мы с вами разберем вечернюю и утреннюю рутину. Вот сейчас мы, когда говорим об очищении, тонем, дальше у нас пойдет сыворотка и крем, мы говорим о вечерней рутине. Утром, на самом деле, я чаще всего призываю не использовать очищение. Это немножко звучит, да, я знаю, вот сейчас по глазам вижу, это немножко звучит странно и инновационно, но понимая как бы физиологию кожи, то есть смотрите, когда мы используем утром очищение, мы убираем вот это вот кожное сало, да, которое нам кажется там вот, и так далее, но тем самым мы очень сильно обезжириваем кожу, и наши сальные железы получает очень как бы ну, сигнал, да, надо быстренько сформировать, потому что это наш барьер, это наша физиология. И мы приходим к тому, что вроде бы вот мы умыли с утра, все хорошо, но через два часа лицо прям вот прям жирный блин который хочется быстренько протереть матирующими салфетками а когда вот мои пациентки уходят от этой истории просто с утра если там не принимаем дождь, просто протираем лицо тоником через некоторое время но ну, на это нужно время нужно понимать что все как бы кожа не может перестроиться в один день да на это как минимум нужен месяц но через месяц кожа становится лучше остается здоровее Попробуйте. Вот. Тут тоже тонких моментов очень много. Но в целом э, вы всегда сможете вернуться к своему очищению утром. Но поверьте, и быстрее всего ваша кожа станет лучше. Поэтому, в общем и целом, утром можно исключить очищение. Ну, если там какая-то не супер, какая-то подростковая история с большим количеством действительно кожного салка тоже нужно удалять. Там все-таки мы говорим о том, что да, очищение нужно. Но вот скажем вот всем присутствующим абсолютно спокойно можно с утром не использовать очищение возвращаемся к нашей вечерней рутине Итак, мы с вами очистили лицо понимаем что кожа не сухая в общем-то но мы хотим продолжать уход почему опять же да почему вот как бы все же очень закономерно так или иначе мы нарушили защитный барьер кожи мы нашу кожу подготовили к тому чтобы она была готова получить те активные компоненты, которые ей помогут быть лучше. Итак, а дальше мы используем сыворотки. А вот здесь мы с вами сейчас будем много и долго говорить про разные активные ингредиенты, потому что я все-таки считаю, что крем, вот когда мы говорим только о креме, а, это классно, но после, наверное, так я очень условно сейчас говорю, да, наверное, после 30 все-таки есть смысл использовать активы, концентрат для поддержания кожи. Начнем, наверное, мы с моего любимого витамина С, потому что этот ингредиент я изучала очень-очень долго, и до сих пор, скажу честно, у меня нет понимания, да, почему там, например, до сих пор используется скорбиновая кислота, хотя есть стабилизированный формы витамина С. Но в целом я уже понимаю, какие формы могут кому подойти. Итак. А, ну, витамин С, вы знаете, что это один из самых известных антиоксидантов. Он работает в паре. Всегда ищите витамин С и Е. Если это производитель не учел, очень большие вопросы к производителю, потому что они синергисты. Они усиливают действие друг друга. Что мы так доберемся и до прошлого результата. Прошлого... Здравствуйте, рада вас видеть. Но у нас тут тоже почти 40 человек. Так, витамин С. Смотрите, синтез коллагена. Классный. Антиоксидант. Лето. Витамин С 100 миллионов процентов. Плюс хорошее ангиопротективное свойство. То есть очень хорошо для сосудов. И у каждой формы витамина С есть своя собственная, еще дополнительная задача. Например, вот считается, что аскорбиновая кислота по факту, даже все стабилизированные формы, они должны в коже трансформироваться в аскорбиновую кислоту, потому что именно она обладает вот этим вот ну, биодоступным биологическим действием для кожи. А, ну так вот, но аскорбиновая кислота, чем я ее не очень люблю? Она очень стабильная, то есть она быстренько разрушается на коже, то есть под действием солнца, то есть когда говорят, что нужно обязательно в темном тюбике, вы же знаете то, есть, то ли, да, в темном тюбике, что обязательно без доступа воздуха, вакуумная история, это все про аскорбиновую кислоту, потому что именно эта форма чувствительна ко всему. Вот опять же стабилизированной формы уже этого не нужно, потому что это уже ну, такие инновационные абсолютно штуки. Вот. И аскорбиновой кислоты за счет того, что она очень быстро распадается, становится неактивной, ее производители пытаются положить много. Опять же, больше 20, по-моему, 3% не используется. То есть доказано, что дальше уже эффективности хоть 40, хоть 100 бесполезно. Ну, то есть как бы все равно, вот 23 – это максимум концентрации введения именно про аскорбиновую кислоту. То есть, -то время. Но... Понимаете, это кислота. Я не видела, pH сразу же, очень низкие у средств. Я не видела препаратов с ПАЖ, там выше, например, 4. Это очень маленький ПАЖ. Это вот прям будет вам ощущение жжения, покраснения. То есть она работает, ну, по факту, как кислота. Потому что, ну, продукты у нас 5,5. Должны быть нейтральны, тогда нам комфортно, ничего не щиплет, все хорошо. И вот за счет вот этих моментов, что она, она раздражает кожу, Кожа очень часто реагирует на скорбиновую кислоту. То есть если пациентка приходит и говорит мне, вот я очень там реагирую на аскорбиновую витамии С, процентов это была скорбиновая кислота. Но ну, почти всегда мы ее безошибочно вычисляем. А почему до сих пор в таких компаниях, как Зинобаджи, Ультрасьютикл, Фитоси, Skin's используется скорбиновая кислота. На мой взгляд, это немножко такой вот пережиток прошлого. Я сейчас опять говорю какие-то немножко странные вещи, да. Но эм, я сталкиваюсь с тем, что эм, вот смотрите. Вот никто же не ездит на машине, у которой там был произведена 20 лет назад. Но почему-то все пользуются косметикой, которая была изобретена 20 лет назад. А именно тогда вот доказали, что вот эта аскорбиновая кислота, она классно работает. А тогда там доктор Амар, молодец, ну, вообще он очень крутой. Но это, на мой взгляд, очень сильно устарело. Именно косметологическая промышленность, друзья мои, она очень тяжело двигается вперед. Не косметическая химия это просто круто несется вперед, и вообще, когда я приезжаю на выставки, есть выставки косметического сырья, это мировая, как называется, In cosmetics. и когда ты туда, вот я сейчас говорю, у меня начинаются мурашки, потому что я помню вот это ощущение, когда ты понимаешь, что вообще может в этой баночке быть, это очень круто, пептиды очень, ну, просто потрясающие, но почему-то, когда там японцы изобрели, например, стабилизированные формы витамина С, который не раздражает, который максимально круто работает с кожей. Но почему до сих пор аскорбиновая кислота? Но вот это такой вот консерватизм. И он в косметике реально присутствует. То есть вот не так она хорошо идет вперед, как, например, косметическая химия. Ну это, опять же, мое мнение. Я имею право его высказать. Кто-то может не согласиться, понятное дело. Но мне кажется, что это именно так. Да. конечно, скорневая кислота это не она. Я вам расскажу сейчас интересные как бы, где поискать вот интересные формы. Из самых, наверное, взгляд интересных форм, это даже, буду честна и откровенна, это не совсем наша, потому что наша форма Висеопия, так называется сокращенно, Изотетра, там, Прометат, у меня очень плохо вот, с запоминанием вот этих вот очень вот длинных формул. В общем, эта форма, она, она японская, то есть японцы изобрели эту форму, она зарегистрирована в Корее как отбеливающая, то есть у нее очень дополнительная функция отбеливания. Это очень круто, и именно поэтому мне она была интересна. Если говорить как бы в целом, то, на мой взгляд, аскорбин, фосфат, магния. Это, это именно та форма витамина С, которая очень классно работает. Она рекомендована для чувствительной кожи. А как мы помним, 70-80% девушек считают свою кожу чувствительной. Поэтому ее можно поискать в Ренофас. Вот у Ринофаз очень классная сыворотка есть, с Сорси, по-моему, называется, достаточно комфортно по цене, и вот там именно эта форма витамина С. Из тоже прям вот интересных, обратите внимание на косметику МАТ, это тоже американцы, но у них три формы витамина С, четыре, по-моему, прошу прощения, и как раз есть VCIP тоже отбеливающая, и тоже астробилфосфат магнии. У них есть прям сыворотка в серии Brightening. Она идет вот прям для выравнивания цвета кожи, по-моему, так. Это вот где можно посмотреть. Неплохая тема у Сиздерма. У Сиздерма форма эстерси. Это тоже стабилизированная форма вот можно тоже ее использовать она немножко не то что немножко она не так хорошо изучена как вот например там BCIP и фосфат на да. но в целом все равно у нее как бы очень много положительных клинических исследований на мой взгляд в любом случае она будет работать круче чем просто аскорбиновая кислота а, так что еще я просто думаю, какие еще интересные формы витамин С. Хотя, вот прям скажу честно, если все-таки выбирать и отдавать предпочтение аскорбиновой кислоте, то посмотрите фирму Фитосин. Это, собственно, тоже доктора Маркс. Вообще, он такая легендарная личность в косметике, в косметике, я бы сказала, в производстве косметики. Это, собственно, основатель SkinCeuticals и SkinClinical. Вот. И он со всеми ругается, со всеми судится. То есть какие-то там абсолютно такие косметические войны. И, собственно, две марки, которые вы тоже наверняка знаете, они достаточно такие, а, ну, как нишевые, я бы сказала. Это Роджи Дюке и Фитаси. Это ему вот уже как бы конкретно личные марки. И у Fetossi витамин С. В принципе, он хорошо работает, он не так раздражает, то есть, все-таки, наверное, он как-то улучшил формулу, потому что э, я, например, использовала э, SkinCeuticals, именно вот этот CE я использовала, и э, она для меня ну, такая, она прям дает ну, чувствительность, то есть она дает мне жжение, такое как, ну, не очень приятное, в моем случае, сыворотка. А, Поинтереснее у них Serum 10, она больше, чем в два раза дешевле, но на мой взгляд она работает более мягко, более как бы нежно и более комфортно с кожей. Вот, поэтому если все-таки выбирать аскорбиновую кислоту, я бы дала предпочтение фитоси. а прям молодцы. Так, про сыворотку свою витамин С, я вам сейчас ее дам попробовать. Что мне мне еще очень нравится, то, что она эмульсионная. Можно просто поперевать, она очень хорошо витамин у вас есть, да? <смех> Я попробую сохранить запись, попробую, У нас, на самом деле надо не пропустить, потому что через час надо, чтобы прямой эфир как-то там перезагрузить, в общем. Она Мне очень нравится, что она эмульсионная, то есть тут еще тоже тонкий момент, мы искали такой вот эмульгатор, который будет восстанавливать кожу, то есть вообще мы изначально разрабатывали, была идея, создание косметики, которая очень хорошо восстанавливает кожу, то есть не чтобы делать ее, ну условно, да, в первую очередь она должна уже быть здоровая, потом уже красивая. Почему мы не используем силиконов хотя я не против силиконов в косметике, но именно в нашей философии мы идем от другого не от внешней какой-то красоты, а от того, чтобы сделать ее здоровой. Поэтому э, мы используем эмульгатор. Я просто этим горжусь и не могу про это не сказать. Это эмульгатор лицегель. Он в 2014 году только был представлен. То есть он только вышел вот на рынок. И это первый в мире эмульгатор. Он собрал сразу все премии, потому что он очень крутой. Именно он восстанавливает кожу. Эмульгатор – это то, что вообще делает крем-кремом, эмульсия. Эмульсия – это смешивание масла и воды. Вот-вот, собственно. И раньше это такое, знаете, условно… Ну, что делать? Есть оно, да, как консервант в целом. Да, ну надо, да. Вот. Но вот компании французы, это, они вот первые такую вот штуку сделали. естественно, мы это используем везде. Везде. У нас крем для рук даже этот эмульгатор нашим крем для рук по факту я знаю что у меня девочки писали что забывали косметику короче говоря нашим крем для рук он абсолютно спокойно даже для лица можно использовать хотя я рекомендую все-таки немножко другие сейчас поймете почему так Возвращаемся, давайте поговорим еще про ретинол, потому что мне кажется, что это тоже очень интересно. Может быть, немножечко мы забегаем вперед, потому что ретинол, это все-таки будет тема про осень, но я сейчас очень погружена в историю как бы, производства ретинола, потому что мы быстрее всего, анонс небольшой, у нас будет крем с ретинолом, и поэтому я прям максимально изучила эту тему, Мне у меня есть что вам рассказать. Итак, про ретинол. Это один из самых интересных, вообще про ретинол будет mm -hmm. mm -hmm. да? Отлично, mm -hmm. супер. А, ретинол это один из самых таких, эм, наверное, интересных компонентов косметологии. Многие пытаются как-то перебить, условно, ну, условно, да. Но это такой вот столб, да, потому что он по факту решает все проблемы кожи: Прыщи и морщины. То есть вот это уникальный компонент, я до конца вообще, вот в моей голове не совсем это укладывается, как можно, но это именно так. То есть он нормализует деятельность самих желез, не просто все то, что остальное, этот азолоиновая кислота, по факту это симптоматика. То есть мы боремся уже с тем, что ну как бы произошло, а ретинол, он борется, то есть он нормализует, то есть он именно про как бы источник, скажем так возникновения угревой болезни. А, и плюс стимуляция синтеза коллагена за счет стимуляции синтеза ну, производства фибробласт. То есть запускает синтез коллагена, активируя фибробласт. Круто, да? Убирает гиперкератоз. То есть немножечко пилингует кожу. В общем, ретинол вещь. Но у него есть куча побочки Кстати, смотрите, мы когда говорим ретинол, мы имеем в виду ретиноиды. Это вообще не совсем правильно так говорить. То есть... Мы, да, на самом деле, если так говорить, то мы говорим даже не ретиноевая кислота, потому что именно ретиноевая кислота, как и скорбиновая кислота, оказывает вот эти вот действия в коже. Для того, чтобы э, произошел вот этот вот как бы синтез, да, нужно пройти витамину А, а это именно начальный источник ретиноевой кислоты кучу трансформаций. Сначала он идет, э, грубо говоря, витамина, но я очень так приблизительно схему, да, но в целом ретинил пальмитат, ретинил ацетат. Если вы видите эти составляющие в креме, в принципе о ретинизации кожи говорить не приходится, потому что они почти они не дойдут до ретиновой кислоты, они будут оказывать в первую очередь антиоксидантный эффект. Это неплохо, но когда девочки мне просто приносят косметику, говорят, это уже там ретиноид, ретинол виде вот эти составляешь, нет, ну, то есть это совсем про другое. Так вот, вот эти вот ретинил пальмитат, ретинил ацетат, они дальше синтезируются в ретинол. И вот как правило, ретинол это такой, наверное, условно пока золотой стандарт, потому что в нем сбалансирован, он не так агрессивен для кожи. Ретиновой кислотой, если нанести на кожу, будет ожог, ну как правило. Но при этом он уже Ему нужна всего одна трансформация до ретиновой кислоты. Ему нужно превратиться в ретинал, ретинил, ретиналь, господи, в ретиналь. А, а ретиналю всего один шаг ретино, до ретиновой кислоты. И ретиналь сейчас достаточно активно используется в косметике. Научились его тоже как бы снижать вот эту вот агрессию на кожу. И он, кстати, очень неплох у сиздерма. А у Сиздерма есть два препарата, он идет прям все с ретиналь так и называется. Вот обратите внимание очень на мой взгляд, достойные как бы, вот такие вещи. Соответственно, когда мы говорим про ретинол, да, вот, то есть мы объединяем вот эти все ретинолы. То есть, тут нужно тоже понимать, какой компонент чаще всего используется инкапсулированный ретинол. То есть практически у всех вот крутых марок, которые мы сейчас там у нас все стоят, Дейнабанжи, Ультра Сьютиклс, Скин Сьютиклс, это инкапсулированный ретинол. И здесь тоже нужно понимать, что инкапсулированный ретинол за счет того, что он мало раздражает кожу и максимально проникает через роговой барьер, он оказывает, скажем так, сопоставимый эффект с чистым ретинолом. Очень сложно много моментов, я понимаю, но эти вещи нужно учитывать. Поэтому я всегда говорю, что грамотный, классный косметолог, который умеет подбирать домашний уход на вес золота. Потому что и вот эти все моменты ты должен учитывать и смотреть. По-хорошему, вот в целом можно... Я, наверное, выделю ультра потому что у них очень понятная система. Смотрите, там инкапсулированный ретиноль, мы начинаем с 0,2%. Он у них идет как там ультра-амайлд, по-моему, если я не ошибаюсь. Дальше вот эта банка, 30 мл, с ретинолом все очень четко и прям системно. Каждый день тонким слоем, на ночь, потому что не потому, что там утром на свету разрушается, поэтому ну, особо нет смысла, поэтому именно на ночь тонким слоем, если не дай бог покраснение, чувствительность, снижаем дозировку, переходим на через день, то есть ретинолы это такая штука. Закончили банку, все хорошо, перешли к банке 0,4. Это да, он у них просто идет ультра -апоман. и опять же эту банку мы использовали, там 30 мл, на самом деле это хватает два, ну, иногда даже три месяца, потому что очень тонко мы должны использовать потом 0,4. И о хорошей ретинизации мы говорим на самом деле 9 месяцев. Вот 9 месяцев мы пользуемся ретинолом. Вот. А вообще считается, что если ты начал пользоваться ретинолом, ну или ты как бы, в принципе, ничто тебя не ограничивает в его использовании. Mm -hmm. То есть ты можешь, как бы грубо говоря, всю жизнь провести на ретиноле. Доктор Абаджи к этому, собственно, и призывает. Ну, есть, летом тоже Нет, летом мы даем перерыв, то есть 9 месяцев мы пользуемся, потом даем перерыв, но чаще все-таки вот косметологи, так все драматологи, что все-таки нужно делать перерыв. Mm -hmm. вот Но опять же летом надо там СПФ, не дай бог пигментация, ну и так далее, то есть все-таки на летом мы ретинол не даем, и потом опять 9 месяцев опять мы на ретиноле. Mm -hmm. Да, да, но опять же, вот доктор Абаджи из Лос-Анджелеса базируется, он говорит, а как что? Мы СПФ нанесли и пошли. Вот, ну, как бы я, наверное, сторонница того, что вот с октября по апрель вот так вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну вот такой вот все-таки ретинизацию кожи. Да, просто нужно брать маленький, вот как раз какой-нибудь, очень неплохой, кстати, у SkinCeuticals 0.3, это тоже инкапсулированный. Не надо, вот с ретинолом, не надо, чем больше, тем лучше. Просто очень многие мои пациентки, которые вот приходят, говорят, дайте мне там самый мощный ретинол, вообще не сюда, вообще неправильно. То есть, и мы потом имеем, потом лечим дерматиты, да, ретинол и дерматит. Нет, я очень как бы принципиально не назначаю концентрации больших. То есть очень постепенно. А надо как-то кожу готовить? К как ретинолу? Как старт, нет. Ретинол? Нет, mm -mm. нет. Ретинол на самом деле может готовить кожу к, mm -hmm. к шлифовкам, к не некото... К каким-то а, таким вот к пилингам может готовить. То есть он может являться подготовкой, но к нему особой подготовки mm -hmm. не надо. Если вдруг случилась поездка куда-нибудь на море, то мы должны его отменить, ну как минимум за две недели. Лучше бы за месяц, конечно, чтобы все было как бы ровно. Вот. Ну, да, во-первых, это, во-вторых, он же все равно так или иначе нарушает вот этот защитный слой кожи, да, и он так или иначе может способствовать дерматитам. Ну, почти все проходят через ретинизацию. Ретинизация это красная, шелушащаяся, не ну, сильно привлекательная кожа, и она подвержена всему всем вот этим внешним, скажем так, внешней агрессии, ну и солнце и все-все-все. Вот, поэтому я, конечно, очень аккуратна. Наша задача не навредить. С помощью косметики можно тоже наградить, особенно профессионально. Да, она дает классные эффекты, но тут нужно четко понимать, что она может дать и то, что нам бы не хотелось. С масс-маркетом в этом плане проще. там, в принципе, пользы особой не будет, но ну и вреда. Вот, поэтому... Ну, как ну согласна, мне вчера пришлось умыться очищающим, ну не было как бы моего, мне пришлось там каким-то совершенно. И я, вы знаете, как бы поняла разницу, то есть когда ты привыкаешь уже к хорошему, твоя кожа сразу же говорит, ты чего вообще, с ума сошла. Вот, ну да, есть такие моменты. А, так, мы с вами поговорили про тинол, и сейчас к моей любимейшей теме, это пептиды. Я фанат пептиды. Да, да, Я конечно. правильно поняла, что да. ретинол все-таки самому себе не назначать. Uh -uh. Это исключительно только врач. И... Смотрите, вот а, сейчас я просто прям выделю препарат, uh -huh. который в целом можно себе назначить, но опять же, нужны ведь показания, да? Uh -huh. Если не дай бог, кожа чувствительная, там еще что-то, ну тоже такой сомнительный момент. Плюс нужно понять, что у вас в уходе. Ретинол не очень круто работать с другими составляющими то есть прежде чем назначить ретинол мы там, при беременности мы, мы не рекомендуем, то, есть, то и мы собираем анамнез мы смотрим уход, и дальше мы его назначаем или нет поэтому все-таки наверное да я считаю что это нужно но ну, вдруг случилось так что вы живете в каком-то городе вы не сможете прийти к нам сюда а, посмотрите на ультра ноль 02 вот этот вот и на а, ну скин ноль 0,3. Наверное, можно еще сиздерму взять. Рети Эйдж именно линейку. Потому что там три ретинола, но там вот как бы он такой как бы очень сбалансированный. Вот. Пожалуй, все. Все вот остальные уже лучше все-таки через косметолога. Ну и косметолог должен оценивать результат, и говорить о том, что переходим дальше, не переходим. Вот. А, так, вопросы по ретинолу. А, в одно применение все-таки, да. Ну, то есть сейчас все равно приходит к тому, что можно использовать. Это уже как бы немножечко прошлый век, что ретинол, он такой ретинол, и все. Нет, сейчас делают интересные формулы, ну, потому что научились его инкапсулировать, научились снижать. Да, но в целом я обычно как? Витамин С на утро, понятное дело, ретинол, видишь, стандартный. Вот, с чем хорошо ретинол работает, это, наверное, опять же с пептидами. Но пептиды у нос идут тоже чаще всего на утро, опять же, на вечер ретинол. Это очень отличная схема, на мой взгляд, в плане омоложения, вообще поддержания а, такой вот молодости кожи и действительно как бы того уровня синтеза коллагена, который нам нужен. А, пептидов, вообще что такое пептиды, да? А, примерно знаете или нет? Нет, да? А, чтобы вот прям просто просто объяснить, опять же, да, все физиология кожи. Наша кожа, наши вообще репаративные процессы так наш организм настроен, что просто так работать ему неохота. Но если возникает повреждение, то мы начинаем, то есть начинают вырабатывать и фибровласты, то есть любой, да, порезались, что у нас выработалась соединительная ткань, причем, как правило, плотненькая, хорошенькая, в принципе, вот мы такой хотим в общем и целом, чтобы она у нас формировалась на лице. Для этого чаще всего все наши процедуры, смаз-лифтинг по факту, да, да не знаю, и больше направлены на повреждение кожи. Очень контролируемо, очень как бы на определенном слое, на определенном слой, но это повреждение. На это повреждение организм вырабатывает коллаген. Но как это происходит? То есть разрушается старый коллаген, с возрастом просто он еще там из одного вида переходит, в другой уже не буду это как бы про это рассказывать, но разрушается коллаген на пептиды, то есть на маленькие кусочки. И именно эти кусочки воспринимаются фибробластами. Опс, что-то происходит, что-то все разрушается, но надо побыстрее начать работать. И по факту, вот они знаете, как ключик к замочку, чик, и начал фибробласт работать. И понятно, что косметическая химия научилась синтезировать эти пептиды. И без разрушения коллагена можем запускать синтез фибробластов. Неужели это не круто? Неужели это не эликсир молодости? Это действительно вообще уфау сейчас есть факторы роста, их немножечко нужно отделять от пептидов, как бы. Просто пептиды, они синтезируются с адской скоростью, их уже огромное количество. Каждый раз, когда мы там приезжаем на какие-то выставки, то есть там просто сразу опять еще новые пептиды. Он делает это, он делает то, то есть по факту пептиды это будущее абсолютно точно и настоящее уже. Что мы используем в нашей косметике, в нашей интенсивной сыворотке? Вообще я ее для, для себя делала, потому что мне хотелось прям сделать вот просто вау, чтобы вот прям было вот the best. То есть, когда я говорю про сыворотку витамин С, я знаю еще другие хорошие. Но когда я говорю про нашу сыворотку, я знаю, что у нас лучшая сыворотка. Я знаю, что так нельзя говорить, но это так. Для стимуляции синтеза коллагена. Без побочки ретинола, например, да, потому что, ну, не всем подходят ретинол и так далее. Здесь мы специально поехали в Корею и нашли компанию, которая производит вот эти вот пептиды, и у них есть очень интересный компонент, то есть они создали его, все факторы роста они взяли туда, и еще пептиды, которые, опять же, стимулируют синтез фибробласт. Обещают, что стимуляция синтеза коллагена увеличивается в 400 раз. Ну, если даже в 4, уже хорошо. Вот, но это действительно один из самых современных, таких как бы интересных компонентов. Корейцы вообще, конечно, в этом плане достаточно неплохо продвигается. Даже, может быть, я скажу, что они впереди планеты всей. А, вот. Но мы же не остановились на этом, да? Мы используем еще фитоэстрогены. Что такое фитоэстроген? Ну, это как бы с возрастом наш вообще орган кожи, он гормонозависимый. И для того, чтобы как бы немножко обмануть кожу, что уровень гормонов нормальных эстрогенов, вводят фитоэстрогены. Соответственно, все-таки я нашу сыворотку, Позиционирую, там около 40, начать использовать, потому что ну, тогда уровень эстрогена все равно ну, так или иначе падает. Соответственно, мы вот таким образом кожу условно обманываем, все нормально работает, фибробласт. И еще, мы как бы еще не остановились на этом, мы используем а, ретинолоподобный компонент «Лана Блюм». Лана Блю, это вот именно ретинолоподобный компонент, без побочки. Ретинол это вообще маркетинг, по факту. То есть это экстракт сине-зеленой водоросли, который тоже запускает синтез коллагена. Опять же, да, наверное, не знаю, нужно, не нужно показывать текстуру, она точно такая же эмульсионная. Я ее использую летом, мне достаточно, я использую ее без клева, мне комфортно. Вот. То есть она прям такая очень нежная, комфортная, без всяких вот этих скатываний. Это прям нет. А можно такой легкий сделать по ней массаж знаете как бы тем вот этот пальчиковый душ вот так вот это делаешь очень очень очень прекрасно так про составляющие интересные смотрите наверное если обобщать то мне очень нравится антиоксиданты использовать летом. Очень хороший кстати, у Сиздерма серия, а ресвератрол там у них идет. Это один из самых мощных антиоксидантов. У Скин тоже есть ночной уход Резвератрол. Там, правда, очень много Димитикона, по там на втором месте. И за счет этого это, наверное, один из тех препаратов, от которых я увидела эффект сразу. Нанес и волшебный какой-то такой весь гладкий красивый димитик. Ну, вот, но интересный как бы препарат стоящий только очень дорогой например. вот поэтому если по подешевле антиоксиданты посмотрите у сездаем тоже классно работает а, так какие есть еще вопросы по поводу компонентов активной косметики потому что их очень-очень много всякие там цитокинные что угодно вот, тут можно, как это разливаясь мыслью по древу, очень долго беседовать. Но в целом, да, еще раз повторюсь, что антиоксиданты я очень люблю на лето, а уже осенью вот какие-то такие стимулирующие, все-таки так или иначе, но осенью мы очень часто делаем травмирующие процедуры для кожи, те же самые пилинги, и, естественно, есть смысл применять то, что поможет ей восстановиться. Вообще, когда все-таки врач, вот опять же, возвращаясь к смаз, забегая вперед, потому что мы с вами поговорим про процедуры, не такая вперед а, про м, травмирующие такие вот процедуры, не совсем верно сделать и отпустить пациента. Но это, эффекта как такового не будет. Мы вообще приходим к тому, что наше питание, мы тоже про это с вами сегодня поговорим, у меня есть, э, ну, как бы, пробады, э, не работает так. Ну, то есть, все работает абсолютно точно в комплексе. Если девушка вегетарианка... Если не будет составляющего хорошего, качественного белка, виды ну, вегетарианцев тоже разные бывают, да, бывают те, у которых все абсолютно спокойно и нормально с белком, тогда окей. Но в целом, если нет вот этого вот как бы белка, аминокислот, из чего синтезироваться собственному коллагену. Поэтому после СМАЗ мы очень часто назначаем морской коллаген и стимуляторы. То есть, когда мы действуем по многим направлениям, мы получаем обалденный результат. И вот почему на нашем СМАЗ мы делаем, видите, ну, я думаю, что вы видите, очень хорошую работу. Это такая комплексная работа наших косметологов. Вот. Так, дальше мы возвращаемся в дейли-рутину. Соответственно, мы нанесли сыворотки, и дальше наша задача, на самом деле, помните, когда я вначале говорила про защитный слой кожи, я упомянула физиологические липиды. Так вот, по факту наш крем восстанавливающий, его основная и такая как бы важная функция это помочь в восстановлении вот этого. Липидного состава кожи. До сих пор, наверное, за это получится кто-то Нобелевскую премию, потому что до сих пор именно наш липидный, вот наши физиологические липиды и никто не сумел их полностью ну, синтезировать идентичными, То есть, там очень, как бы, такая серьезная такая физиология, то есть, там если я сейчас не ошибусь, 4 класса, 9 подгрупп церамидов от них, да, вот, плюс там важный момент, что должно быть церамидов, там, 3 части, полинасыщенных жирных кислот, три части, одна там холестерина, которые холестерола, которые с возрастом переходят к короче, это целая история, вот, но максимально близко подошла одна компания, немецкая, которая она вообще фармацевтическая, очень часто в косметической химии, фармацевтические компании, такие серьезные, и они продают этот вот церамидный набор, то есть там максимальное количество церамидов и очень правильная вот эта вот концентрация, они продают его аптечным формой, то есть это, как у бы компании вот атопию кожи, как бы убирают, восстановление после каких-то травмирующих процедур, то есть это в общем-то такая, что очень-очень крутая лечебная и соответственно мы в наших кремах используем именно ну, как это делать так делать лучшее вот мы используем именно эту компанию и, и помимо этого мы еще используем наш лицегель про который я сказала плюс масла плюс витамины то есть мы постарались сделать именно такой вот как бы крем чтобы он был направлен на восстановление кожи баночка у нас вот такая попробовать в ней если что. Здесь тоже очень важный момент, потому что мы хотели, чтобы было минимальное количество стабилизаторов, чтобы крем не окислялся, и чтобы консервантов было не огромное количество. В общем, именно такая упаковка она позволяет косметике быть максимально полезной. А в креме для легкой, вот эта легкая текстура, есть более плотная. А там просто больше масел и больше царамитов. Ну, соответственно, как бы чаще всего она сейчас вот летом, ну, это максимально как бы идет летний вот этот вот легкий крем. Вот, а мы для того, чтобы было очень все красиво и удобно сделали, сейчас я сейчас, тут покажу, у нас вот такие вот наборы. И здесь очень удобно, во-первых, можно как подарочный использовать, вот, во-вторых, здесь очень удобно то, что вот так вот это все выглядит, вот. то есть, в принципе, вот, весь твой уход, вот он, вот тут вот, очень удобно сделан. Все наклейки сзади, сзади, и а, у нас есть еще такая штука сроки годности, помните, да, я вам рассказывала, Вы знаете, ну, да. короче, в каждой баночке Optima срок годности мало кто помнит, Нет. когда он его вскрыл, вот. ну, вот, как бы, да. да, а после вскрытия, там, полгода, может быть, или, год. ну, это, в принципе, важно понимать, когда ты вообще вскрыл эту банку, и мы придумали вот такой вот, муж мы придумал, такой, как бы, маленький стикер, когда наклеивается на баночку, да, это понимаешь, что я там открыла это. Такого, не скажу, Нет, это. <свеж> <свеж> это вас еще пока никто не скопировал. Кстати, да. кстати да, кстати да. Даже... <свеж> ну, видите, тут очень тонкий момент. Вообще, знаете, как я считаю, что за все в жизни надо платить, да? И я понимаю, что когда мы прям вырастим, рождемся, это случится, будет очень сложно все равно так или иначе контролировать производство. Да? Наверное, это все равно выстроится система. Но в целом я сейчас на данный момент отвечаю за каждую банку. Вот как бы сейчас для меня это такая очень нишевая, очень такая небольшая история. И я, наверное, где-то в глубине души не уверена, что я хочу, чтобы это было прям массово, как лориалит как лореаль поэтому с одной стороны я просто думаю что мы из-за того что мы так такие еще пока небольшие просто мало кто знает но скоро я думаю что скопируют и будут знать так Смотрите, мы в принципе, да, с вами проговорили по факту про всю нашу дейлеретину. Да, напомню, что можно в общем и целом избежать очищения кожи утром, но обязательно тоник, скорее всего, сыворотка на данный момент это будет витамин C или антиоксидантная крем в принципе можно не наносить, можно нанести SPF, один из любимых я уже сто раз рекоменд, рекомендовала, это Skin Stone, обожаю его, он классный, клевый и прям вот я после сыворотки наношу его, мне в принципе достаточно. Вот уже вечером это более полноценный уход. А, все это по линейному наименьшее утяжение кожи. У нас идет очищение, после которого мы должны стягивать кожу тоник и а, сыворотка и крем. Сыворотка может быть уже какая-то более такая интересная, например, интенсивная. А Да, витамин С. Все с. утра? С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. Считается, что он все-таки а, нужен утром, потому что он помогает блокировать, то есть он работает как антиоксидант, соответственно, когда попадает солнце, он помогает вот как бы сбежать. В целом, то, что вы нанесете на ночь, тоже будет хорошо, потому что у него же помимо антиоксиданта еще куча функций. Поэтому а, утром и вечером, по идее, может. Вот так. Mm? Yeah, sure nee, тоник мы не смываем мы смываем только на mm -hmm. Нет, тоник в прелесть тоника в том что мы восстанавливаем ph кстати помните я говорила про вот хорошо что мы напомнили нужен тоник или нет вот например в компании ультра тоника нет потому что они говорят что все наши продукты ph нейтральные зачем нам тоник но все-таки мне кажется, что тоник классная штука, то есть, во-первых, он помогает проконтролировать очищение, то есть мы просто чисто механически ватным диском, да, мы как бы взяли и очистили. Вот, второй момент, что все-таки он уже начинает ухаживать, например, у нас в нашем тонике, он на гидролате Василька, он с э, такими как бы компонентами, алантоин, пантенол, снижает чувствительность, плюс очень интересный компонент, называется Тоник. Это, у нас же три зверя, да, у нас Три зверя, которые <смех> очень страшны для нашей кожи. Это фотостарение, хроностарение и гликостарение. Почему мы говорим о том, что сахар не очень классная тема для кожи. Да? Именно если там, я не говорю сейчас про весь организм, но про кожу. Потому что э, сахар вступает в взаимодействие с белками, с коллагеном. И образуются такие нерастворимые для коллагеназ. А у нас постоянно синтез коллагена. То есть идет разрушение, синтез. И он вот абсолютно сбалансированный. Если идет нарушение... Синтеза коллагена уже где-то не будет. Поэтому это важно, чтобы у нас как можно меньше было вот этих вот нерастворимых соединений. Соответственно, в общем-то, сахар, конечно, не есть будет. Вот и даже я, ну как, я очень, я не люблю крайности. Вот мне кажется, что сейчас очень часто мы уходим через чур в ПП, чур какие-то истории. Но в целом есть как бы понятные для меня очевидные вещи. Все-таки сахар, чем меньше, тем лучше. Вот, поэтому, как бы, даже даже я уже, я очень долго этому сопротивлялась, вот, и я уже понимаю, что и молочка, в общем-то, не сильно хорошо, и надо бы ее заменять, и все-таки сахар -то тоже. Эм, так, хорошо, эм, мы с вами проговорили про вот эти вот дейли-рутины. Дальше мы с вами м, говорим про то, что э, еще раз в недельку вы должны делать уходовую процедуру дома. Все очень просто. Опять же, да, уход, ну, мы всем рекомендуем уход к косметологу раз в месяц, это стандартно все. Но, как э, я говорю, поход к косметологу не освобождает вас от домашней работы. Раз в неделю мы делаем уходовую процедуру. А что, как я обычно это делаю? Все очень просто. Очищаем лицо. Ну, если, в принципе, лицо чисто, не было косметики, я не очищаю. Использую свою любимую микрошлифовку. Что у нас, по-моему, что-то тут застряло. Ну, ладно. Главное, вы, меня? Так, микрошлифовка. Это вот есть, наверное, три гениальных вещи в оптиме прям гениальных, я считаю, мандариновый крем, наверняка вам известный, интенсивная сыворотка и микрошлифовка. Это очень деликатный комбинированный препарат, то есть я, прежде чем приступить к сознанию, я изучила очень много препаратов, и мы создали именно, чтобы было деликатно, но при этом по всем направлениям, то есть здесь энзимы, кислоты и очень мелкий полироль. Я вам дам, там у меня есть ватные палочки, девочки, можно попросить, посмотрите, и попробуйте, потому что ее можно для чувствительной кожи использовать. Да, давайте я вот вам сюда. Попробуйте. Попробуйте прямо на руке. Очень, очень, очень нежно, гладко, классно работающий препарат. Я его наношу на 5-7 минут. Это нужно для того, чтобы поработали энзимы. Соответственно, потом просто влажными руками делаю массаж, ну, обычный стандартный массаж, и с акцентом на те зоны, которые нужно отшелушить, и избегая участков чувствительности кожи, они, как правило, вот здесь, в наши щечки. Вот. можно подбородочек, лобик, где-то там застойные пятнышки, по-хорошему обработали, смыли, и потом классно, ну как бы мы уже получается подготовили кожу для того, чтобы она еще что-нибудь у нас покушала, да? Я очень часто делаю массаж, ну так как мы с вами помните говорили, что все мы, все мы с вами как правило склонны к отекам, да? Поэтому лимфодренажный гель мы его делали для профессиональных процедур косметолога, но он получил как-то, мне кажется, сейчас его гораздо Чаще используют а, девушки для дома именно для лимфодренажа. А, там троксирутин, арника, гиспиридин, кофеин. То есть, короче говоря, все компоненты, которые улучшают микроциркуляцию и способствуют а, лимфодренажу. Все очень просто. Я, наверное, кучу раз это все показывала. По линиям наименьшее натяжение кожи мы делаем массаж. Пожалуйста, посмотрите. Видео очень много. А, Интересный важный момент, не надо его много. Ну то есть он, естественно, за счет того, что гель. Почему гель? Потому что масла э, очень часто обладают комедогенным действием. Для меня было принципиально э, не, ну, то есть я даже в работе э, очень редко использовала масла, я чаще использовала лои гель или потому что он не комедогенный совсем. Но к сожалению, не дает нам эффекта вот лимфодренаж. то есть он просто хорошо увлажняет и не комедогенный. А здесь он подсыхает гель, соответственно, просто смачиваете руки и продолжаете делать массаж. То есть не надо его прям очень много накладывать, ну, потому что потом будет такая пленка из геля, не надо. Просто влажными руками продолжаем делать массаж. В общем-то, ну, мы в профессиональных условиях там до 20 минут находим. Дома я знаю, что для меня, честно говоря, предел, наверное, 5 минут. То есть 5 минут я помассажировала, я уже молодец. Да, конечно. Для сухой? Можно. Единственное, что если кожа сухая, прям вот ну, сухая, чрезмерно, я бы и использовала вначале сыворотку, а потом уже делала по нему массаж. но ну, немножечко она даст вот это вот скольжение и эмульсионность. Вот. Можно. Конечно. Мы не добавляли ни красителей, ни одушек, естественно. То есть он пахнет теми составляющими. Я сейчас вот не готова ответить на какой-то из компонентов, которые я перечислила, видимо, желтого цвета. Я спрошу технолога, и потом не, отвешу. Да. Его нужно смывать. Его я смываю. Веки, ну, вот, Вообще, есть... да, девочки тоже говорят, что его оставляют на веки, на ночь. Но он, а, если просто его тонким слоем нанести, его не видно, что он желтый. Это... Да, это нормально. Ага когда и на ночь именно сделаешь и не смываешь, то утром вообще практически нет отек. Вот, я знала, да-да-да, и сегодня как раз про это спрашивали, я говорю, что я просто собираю вот сейчас уже, да, мы же его выпустили, на самом деле, не так давно, мы его выпустили в декабре, вот, и я сейчас собираю обратную связь, я знала, что его можно навеки, но у меня нет отека, да, я на себе не могу поэкспериментировать. То есть я как бы ну вот так случилось. И да, я рада, что вы пришли и сказали мне про это. То есть лучше лицо и не мазать, да, на ночь. Мне кажется, что почему нет? Ну, вам как-то некомфортно. Единственное, что. Некомфортно. Просто можно нельзя. Не-не-не. Я думаю, что ничего такого нет. Единственное, что может быть недостаточно, что нет питания кожи, да, наверное, зимой это будет не совсем комфортно, потому что все-таки зимой мы должны ее подпитывать. А летом сейчас, да, если достаточно выработка кожный сало, предположим. То есть единственный, как бы, случай, когда мы можем не использовать вообще крем, когда у человека очень достаточно большое количество кожного сала. Тогда мы переходим на гелевый составляющий, и этого нам достаточно. Поэтому классно. Да, как его... Я знала, что его рекомендуют, Даша. Так. Сделали массаж, в целом я обычно, ну как, если я прям использовала много геля, я могу так, и если я чувствую, что он немножечко залипает мне, я могу его смыть и нанести маску. Я не принесла, но наверняка вы знаете, наш прекрасный восстанавливающий маски Optima. Я ее наношу и в принципе вот если я делаю уходовую процедуру, я ее оставляю, потом просто смываю как обычную маску. Но если я, например, у меня, если, например, не рабочий день, то я обычно какую-то делаю себе маску, что-нибудь такое. Когда мне прям совсем неохота заниматься с собой, такое тоже бывает, я делаю просто вот восстанавливающую маску одну. Тогда я ее наношу на пять минут, она начинает немножечко подсыхать, и я ее скатываю, то есть тем самым и она работает, работает как гамаш, ну как скатка. Вот. А в данной истории, да, когда мы говорим про микрошлифовку, про лимфодренаж вот мы еще сделали маску вот вы сделали на самом деле очень классную полноценную кожу для своей э, полноценную процедуру для своей кожи и это очень круто на самом деле и да, возможно вы не увидите вот таких вот эффектов, как бы ну, хотя, не знаю, я вот вижу, то есть, как бы я вижу эффект, когда я что-то поработала со своей кожей дома, и действительно, она как бы есть такой момент до да и после. Но вы увидите этот эффект, на ну, встрече выпускников, понимаете? Потому что вот эта система, и, да, вот эта система, она дает вам, это классные привычки, которые должны быть. Вот, поэтому я прям вот настаиваю и считаю, что это отговорки, абсолютно отговорки, нет времени, это нет, ну, скорее желание. Да, давайте так, желание все-таки. Поэтому с удовольствием. Почему мы считали там какая-то себестоимость -то смешная этой процедуры? То есть, ну как-то там 200 рублей что ли? Ну что? Что такое чашка кофе? Так. А... Про шейди декольте, я считаю, что это естественно, она стандартно должна. Вот. А по поводу специальных препаратов, честно скажу, не уверена. Я сама с удовольствием использую в последнее время, кстати, лайм. Сейчас я вам дам, могу тоже попробовать. Если это лайм... Нет, это не лайм. У нас сейчас новые, новые банки, и там уже понятно, что лайм это еще старый, мне кажется. О, любовь моя. да. Так, ну, вообще мандаринка у меня была, но сейчас, наверное, мне захотелось лайкнуть. В целом, для шеи декольте самое главное, что вы наносите, наносите крем. В общем-то, можно и сыворотки и так далее, да, особенно если у всех просто шея разная. И если она требует какого-то дополнительного ухода, просто используйте вот такие вот сыворотки. Вот, на нашем просто креме для тела там... Тот же самый витамин С, извините, который в сыворотке витамин С, только же меньше концентрации, но это очень крутой и стабилизированный, в общем, масло лайма, естественно, это без отдушек, то есть у в этом плане очень, ну такой прям, мне кажется, такой летний, такой может быть интересный. Мандаринка все-таки, она про, про зиму, да, и там церамиды, мандаринки церамиды почему девочки говорят что она спасает прям даже там каких-то серьезных каких там нарушений не знаю я прям люблю классный классно мы просто есть история про этот мандариновый крем опять же это была сейчас он не что прочее давайте знаете как сделаем я сейчас закончу. Кто-то постоянно делает процедуру в вашей клинике. Здесь делаете. Кто-то постоянно из мастеров или вы клюну На профайла? Ну, вообще процедуры с лица. Я почему спрашиваю, я не стараюсь менять руки, вот честно. Ну, профайл вам придется все равно поменять. Я вам рекомендую. Так, девочки, мы продолжаем. Мы сейчас будем говорить про процедуры и мы будем говорить про бады. В целом, да, мы уже проговорили про домашний уход, про основные какие-то рекомендации, которые я как бы даю. В общем-то, дальше уже все-таки настоятельно рекомендую консультацию косметолога, потому что подобрать именно то, что работает. Но в целом, вы уже поняли схему, да, и поняли, наверное, для себя как-то понятные штуки, что, как вы можете сами себе плюс-минус уже подобрать, даже уже понимаете, какие компоненты смотрели косметике. Вот, ну дальше мы э, поговорим про, э, про процедуры. И вот мы сегодня с вами, тут вот просто зашел у нас разговор, пока я тут немножечко переключалась. А, про профайлы. У нас просто три дня. 28, 29, 30 будет акция на профайл, так он стоит, там, средняя цена, на самом деле, по Москве, там, 23, 25, у нас она так ниже, а тут она будет 16 800 таких цен просто нет, и, ну, как бы, даже я сегодня покажу все сроки годности, потому что, ну, кто не знает, начинается вопрос, типа, почему такая низкая цена, просто вот такая низкая цена, все, то есть это будет такая вот три дня акции, дальше быстрее всего это не будет, удовольствием. Ну, да, кстати, это да. 20% на день рождения мы всегда даем. Еще есть акция «Приведи подругу», тоже, кстати, у нас очень популярная. Э, приходит, да, да, да, да, у нас прямо это очень хорошо идет акция. А на процедуру есть или на На процедуру, да. Ну, мне кажется, Женя, у вас уже, наверное… Да, да, да. да, да, да. У меня все так девочки могут просто на вас брать и все. Господи, мы же свои люди. Так, э, по процедурам мы просто обсуждали, что в общем и целом э, хорошо, что плохо. Сейчас, на мой взгляд, вектор все-таки смещается от инъекционных методик в аппаратку. И э, даже вот просто по своей коже я заметила, что вот этот вот эффект раздутости, который вот от гиалурона, в общем, то неплохо, хорошо выглядишь, но потом как бы вот отечность. Я не могла себе позволить прям бокальчик вина на, на ночь, потому что с утра я просыпалась отеками. И все это как-то меньше нивелировалось тогда, когда я стала делать больше аппаратку, да. В целом, как бы что я про себя да, проговорю, то есть мне нравится смаз, но ну, я сделала уже две процедуры, получилось раз в год. Вот так вот. И ну, М22 моя история, сосуды, ну, пигментации. А, да, да, сосуды. Да, сосуды пигментации. Вот. Боленое Да. Угу. Но, опять же, у всех разная чувствительность. И там я пробовала с обезболиванием. местное, Обезболивание а Не, получится. И таблетки. Ну, таблетки. <смех> ну я даже <смех> не знаю. Но э, я не пробовала с таблетом, как мне немножко как-то ну, непонятно, что вообще mm -hmm. применять и как, -как это. Вот, поэтому я пробовала с Эмблой, ерунда. То есть там больно на только одном проходе 4,5 мм, где с скраб... а У меня еще очень поверхностно расположены нервы. Mm -hmm. Поэтому в моем случае, как бы, ну я могу сказать, что по сравнению, опять же, вот сейчас я скажу, но. Так это было так в жизни. Ультраформер гораздо жестче То есть наш аппарат Лифтера, это у нас 4 зарегистрированных в России вообще аппарата. Это Альтера, Дабла, Ультраформер и Лифтера. Вот Лифтера считается самой физиологичной, очень многие врачи ругают, потому что она типа, не дает таких эффектов, да, как, например, там, не знаю, альтера да но просто она более физиологичная есть вот эта ручка п поэтому я за то чтобы это работало именно так мы мы очень хороший результат видим на нашем аппарате но мы работаем как я вам вначале говорила очень комплексно то есть мы учитываем чтобы все было вместе все работало вот поэтому сейчас все-таки на мой взгляд мы ну, правда, выглядит очень странно, когда у тебя, например, там не двигается лоб, а тут все как бы в морщинках. То есть мы подходим к тому, мы не так уже боимся морщин, мы хотим расслабленное лицо, когда ты живой, у тебя нормальная мимика, но ты выглядишь как-то очень вот так, ну, расслабленный, вот так вот, какой-то такой вот вариант. Про аппараты. Я скорее готова ответить на вопросы, потому что ну, это огромная, как бы такая как бы, история про то, что вообще про аппараты, про инъекции, что хорошо бы тоже, опять же, про инъекции. Чаще мы используем, если не такую вот как бы биорепарацию, то это скорее не просто гиалуронка чистая, а это скорее там стимуляторы, те же самые пептиды, то же самое меза, скульпт, то есть то, что еще дополнительно будет помимо гиалуронки работать. То есть от чистой гиалуронки мы сейчас все-таки уходим. И вы знаете, вот мы пробовали, ну, короче, опять же, да, все на своем опыте. У меня начинались вот тут вот. ну, как они сейчас, в принципе, есть, но сейчас уже меня они не волнуют. но вот эти вот брыльки. Я вкалывала ли политики? Ну, особо эффекта я не, не замечала. То есть, ну, вроде как ты вкачал, вроде чуть-чуть получше, но ты отек, синяк, вроде отек ст... ушел, тебе кажется, что стало получше, но... Эм... Не, не, не уверена, что это та правильная история. Может быть где-то, но ну, естественно не про, не, не про там, мы не говорим сейчас про эти, про прямые политики, да, мы говорим, потому что они на лице не применяются, это незаконно. Мы говорим там про мезоскульп, тот же самый. Я общаюсь с очень многими косметологами, и это прям два лагеря. Кто-то говорит, это работает, кто-то говорит, это не работает. То есть тут, мне кажется, очень тонко нужно подбирать пациента под эту процедуру и, наверное, понимать, что тот же самый смаз вот с масс интереснее мне кажется тут будет работать но смотря где смотря что и так далее вот. но вот мой опыт как-то не скорее негативный именно мой конкретный а, так друзья мои мы с вами наверное еще поговорим про бад так, я просто очень съездила в одно место, прекрасное, впечатлилась и поняла, что все-таки коже нужно подходить скажем так, комплексно. То есть мы не можем ее изолированно лечить и просто заниматься ею. Да? Это все равно так или иначе системно. Под... Хотим мы этого, не хотим, но это так. И понимая, насколько там водный режим наш отрегулирован, насколько наше питание там хорошо работает. То есть в целом косметолог, ну, он уже уходит от такого специалиста, точечно делающего вам инъекции. Да? Мы переходим... Мы переходим... Мы переходим к истории, что косметолог – это человек, который как бы помогает, скажем так, комплексно прийти к результату. Поэтому мы обязательно сделаем биохакинг, мы сейчас как бы в процессе. Но в целом это… Не убейте Анечку. Вот, но в целом эта история, как бы, да, про то, что мы а, наставляем, говорим, чтобы конкретно вам хорошо, как конкретно с этим поработать, ну и конкретно подбираем косметику, конкретно а, процедуры и даем рекомендации, в том числе и по ватам. А, про шерстив очень много информации, понимая, что все-таки это прерогатива нутрициологов, но я выделила его выделила для себя те бады которые абсолютно будут безопасны что для меня очень важно и которые абсолютно будут полезны для кожи сразу же забегая вперед про витамин d все-таки нужен анализ 25 OH, там 25 вот у этот витамин d когда мы понимаем то есть есть условно стандартная зона доза 2000 единиц международных но она может просто да вреда от нее это не будет но она может просто не оказать нужный эффект вот и все то есть если будет серьезный дефицит витамина d мы не погасим его. поэтому здесь все таки я настаиваю на анализы и так далее а дальше у нас идет омега омега 3 или омега, честно говоря, до конца каждый раз путаюсь. Здесь важно смотреть, чтобы она была именно 3, а не 369. Именно 3, именно в этой газете. То есть, что она дает? Это по факту полимонасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают нашу кожу изнутри. То есть, если ко мне приходит пациентка с сухостью кожи, меня прям стандартно, я прописываю этот витамин D, ой, этот, этот э, бат, и плюс, э, я понимаю, что мы должны все время. Я беру на херби, самый, честно говоря, мне кажется, не очень дорогой, фиш-ойл он, по-моему, называется, по-моему, 21 центре. Но я очень... покажу, кстати говоря, как-нибудь в ближайшее время история, у меня все это есть. Витамин С Есть стандартная безопасная дозировка 200 мг В целом лучше брать стр форму И именно эта форма хорошо э, Работает э, И вот особенно сейчас Когда нам нужно повысить сопротивляемость организма Ко всему, понимаете, да? Вот, поэтому, ну у меня правда побольше дозировка Я вот так выбрала себе Но в целом это безопасная дозировка а дальше мультивитаминный комплекс мне нравится история, когда я не помню сейчас кто конкретно, но есть компании, которые распределяют это по возрасту. Ну то есть как бы есть мультивитаминный там минеральный комплекс 40 по-моему 50 они 50 там 60 60 и дальше вот как-то так. Это интересная тема и мне в принципе понятно, кто-то из американцев. А хер наше все. Про биотики? бионик, бионик. А Они это? делают там, скрининг по микроэлементам витаминам и а, ну, индивидуально подбирают. Это вообще идеальный крики, вариант. Да. Это совсем идеальный вариант, когда если просто пойти углубляться в эту историю, это вот прям самая правильная тема. Вот. просто, ну далеко не все а, это будут делать, да, и Но хотя бы, тем более это не дешево, да, и хотя бы понимать, что принимая витамины, это по факту все равно как бы заменяешь. тут же. Опять же, да, если говорить, например, про железо, там, как бы, вариантов, почему может быть железо дефицитное, тоже до и больше. То есть, если какая-то есть история, что тебе, ты понимаешь, что что-то происходит не то, конечно, надо пойти провериться. Но в целом, когда ты понимаешь, что, в принципе, у тебя все ок, тебя ничего не беспокоит, там, визуально, внешне и так далее, то вот эти БАДы вы можете спокойно пропивать для того, чтобы, ну, понимая, что вы, в общем-то, поддерживаете свой организм. Вот я сейчас про это. Угу. А... Так, интересно, мне посоветовали, кстати, бат, это не сама я придумала, в вот этой первой линии я общалась с там врач-диетологом, и я говорю, а, вот, а там, знаете, все про здоровье, так очень классно, и ну, сладкого хочется все равно. И говорю, слушайте, а вот как вот тягу к сладкому снизить? Она говорит, что цинк так, как бы тот бат, который может абсолютно безопасно снижать вот эту тягу к сладкому. Я почитала про него, он очень хорошо работает еще снижает, то есть противовоспалительным эффектом обладает. То есть вот этот вот бат не могу рекомендовать, когда нам очень хочется сладкого и есть воспалительные элементы на коже. Вот прям цинк пикалинат, на мой взгляд, да. Но они его, вот когда, например, yeah. когда вообще, если, например, проблемная кожа, мы даже вот ну, в дерматологию, как бы, когда там 20 лет назад я изучала все это, мы цинк прописывали внутрь. То есть yeah. в целом, когда есть проблемная кожа, цинк не лишний. Но вот если есть этот цинк и сладкая тяга, потому что очень часто с проблемной кожей есть желание поесть что-нибудь такое. Вот. вот тогда вот этот бат очень хорошо работает. Так, коллаген. коллаген, да, коллаген, а смотрите, я все-таки считаю, что лишний раз, условно лишний раз коллаген не стоит пить, потому что это все равно так или иначе нагрузка на почки, да, и мы четко должны понимать, что я коллаген рекомендую тогда, когда мы делаем травматичные процедуры для кожи. Ну, или когда мы понимаем, что мы, например, там избегаем сейчас мяса, или мы понимаем, что питание наше совсем не сбалансировано. Ну, не ну, бывают какие-то такие истории. Тогда все-таки есть смысл вот этот аминокислотный пол поддерживать. Но просто так побахаться коллагеном так себе стоит. Да, у меня тоже он такой же причем все его хвалят. У меня такое жуткое расстройство, ну, положены. потому что он вот опять же, да, не для всех нужно понимать, Но. ради чего ты делаешь. это, ну, Вот ну, для чего? Вот. Ну, опять же, <с просто <с так, это тут же как бы, если мы это не простимулировали, ну как бы что? Вот, если история, например, про эти, господи, суставы. Окей, а как бы так и просто, головы, а нет, и то конечно. там другое, там конритин сульфат, там немножко другая составляющая. Поэтому просто так, наверное, я поопасусь его вот так вот всем направо-налево. То есть на мой взгляд, эта история, конечно, ну такого опять же точного применения, когда мы делаем смаз, конечно, да. Вот, поэтому, поэтому все. Вот из безопасного все, но то, что мы можем абсолютно спокойно порекомендовать. Чувствую вопрос какой-то, нет? Да. А, Магниба -6. 6 Опять же, да, тоже Мне есть, я пью Но а я сейчас, опять же, да Про то, что я могу абсолютно спокойно Всем вот там Сказать, да, всем порекомендовать На мой взгляд, Магниба 6 Это история тогда, когда мы все же в общем и целом Плюс-минус невротики Вот, и для каких-то таких историй Когда вот нормализовать В общем и целом какого-то состояние все вот эти наши нервно-психические штуки, в целом, да. Вот. Но я не уверена, что это будет правильно, если врач-косметолог порекомендует этот препарат, понимаете, да? Потому что я сейчас чисто про кожу. Вот. Ну, я пью. Уже там всего. Вообще хорошо бы еще антиоксид этот кондинку 10 пить бы тоже. Бы. Неплохо было бы. Но я понимаю, что у меня и так как бы много. Но как бы вижу такая горсточка. А тут еще... Я еще пью этот, господи. Вот что я еще пью сейчас. Максихер. Максихер это добавка для волос. Вот, я его тоже пью постоянно сейчас. Мужикосу. Да. Вот. И как бы, поэтому я там говорю такая уже штучка. Так, ну что, в целом, в принципе, а, ну еще линейка для волос, э, так прям, а, ну, шампунь. быстрее всего, будем делать еще один, потому что э, нам нужен еще будет один для объема. Мне кажется, что это ну, как бы не такой прям сильно, как бы объяснить, у нас а, еще такое количество невыпущенных продуктов, что у нас сейчас на подходе крем для глаз. Вот тут вот мы как бы очень прям стараемся, и это такая... Долго, на самом деле, получилось стоить, но там как раз пептиды. Мы искали самые лучшие пептиды, которые будут работать. Плюс там подобное действие, разглаживание морщин. Я специально не делала ботокс, потому что мне нужно было очень хорошо его тестировать, чтобы понимать, что он действительно разглаживает морщинки. То есть я прям ну, понимала, что... Прям на какие жертвы я иду. Вот. И поэтому очень такая классная текстура, потому что кремовый для глаз очень часто легкий. Легким недостаточно. Нужно побольше питания, потому что сальных жилье совсем нету. И вот такая. Но не перейти в жир, не перейти. Вот есть, по-моему, это mm -hmm. его очень хвалят, но я попробовала жир вот тумачить. То есть вот. Надо так, чтобы был какой-то вот такой вот компромиссный вариант, чтобы он нелегко и вот питательно. В общем, я думаю, что у нас получилось на самом деле. И мы хотим выпустить у нас еще будет бальзам для губ на основе мандаринового масла. Без одушек, без всего, он тоже очень классный. И там будут компоненты, которые способствуют заживлению, опять же, ипошки, потому что япошки ВБЕСТ, у них... Вот этот экстракт солодки, они его модернизировали, и он максимально круто заживляет все ранки, заеды. вот Особенно зимой бывает прям такая вот, не восстанавливается все. То есть это у нас вот прям в ближайших планах. Поэтому до пилинга, честно скажу, вот не буду нет, врать. Да. Тут тоже влосьончики мы использовали в, эти как их называют там? пептиды, которые тоже максимально вот эти все, кто знает, докопил, вот эти все американские штуки. В общем, мы тоже понимаем, откуда сырье, и, собственно, сделали явно не хуже. Наша восстанавливающая маска, мы не изобретали велосипед, в общем и целом, мы сделали очень похоже, нельзя, на так говорить, на очень известную компанию, которая, ну, как бы славится своими восстанавливающими средствами, мы нашли, откуда сырье, и, в общем-то, в нашей восстанавливающей маске тоже Используем. Вот увлажняющая маска, она максимально выравнивает, особенно вот, например, мой пористый э, волос, он максимально делает более гладким. Вот, это такая особенность. То есть, если мы хотим восстановить, то вот это. Если хотим гладких волос, то вот это. Трение. Меня будет, не масло, uh -huh. не не и Некоторые. И вот странный не момент. Считаю, я прям, и, знаете, ну, вот э, мало того, когда я тут э, заикнулась, э, что мы быстрее всего изменим формулу, ко мне посыпалось очень много, что не надо менять. То есть кому-то очень хорошо подошел, зашел. Я поняла, что нет универсального вот я, например, вообще не могу пользоваться Davines, хотя очень многие любят, очень хвалят, у нас прям очень хорошо идет, мне совсем никак, вот не пошло. То есть тут тонкий момент, я хочу просто немножечко расширить тюнику, чтобы все потребности, я хочу сделать для объема, возможно, более пенищейся. Тут опять же, мы уходили от лаурел-сульфата. именно он дает пену, но он как бы ну, условно вредный, да, опять же, это как вот те же самые эти парабены, да, это немножко придуманное, но так вот прям часто этот запрос, что хочу без него. Поэтому мы пошли, наверное, может быть, не совсем верно на поводу, и мы старались компоненты брать, которые как, как вот, вот, вот эти вот мягкие шампуни. Вот они, да, они действительно до конца как будто бы не очищают, но они как бы считают, что не повреждают. Ну, в общем, есть баланс, короче. Будем, будем стараться. Так... Ну что, посмотрим. Ой, столько тут. Девочки, я жду вопросов. Вопросов и готова ответить. Потому что а в целом... Да, можно рассказать про предпилинговые? Предприлинг а, предпилинг У вас есть вот это. Угу. А... Да, смотрите, пилинг гликолевый, возможно, мы его оставим, ну быстрее всего так и будет, мы его оставим только для косметологов, потому что когда мне была идея, как, как, как я все время говорю, мне моя гениальная идея, в общем, я подумала о том, что сделать такой как бы процедуру вот именно гликолевого пилинга, который ты можешь спокойно, безопасно делать дома. И как бы получить эффект, как в салоне. Ну круто же, да, это прям набор, то есть учитывая предпилинговую подготовку, сам по себе пилинг очень правильный, постпилинговый уход, то есть все у тебя вот прям в коробочке, все красиво. Но э, случилось пара моментов, после чего я решила, что это все-таки не гениальная ни разу история, а все-таки должно быть через косметологов. А девушка обратилась, прислала, и как бы она говорит, у меня осложнение на пилинг. Ну, как бы присылает фотографию, а там прям ожог. Такой хороший ожог. То есть, такой, который мы получаем на серединных пилингах. Слава Богу, она как бы адекватная, и она как бы осозналась, что она, пока вот эти 5 мл не кончились, она наносила на кожу. гликолевая кислота, она самая мелкая, она очень хорошо проникает в кожу. И она не контролирует, ну то есть она прям, ну, ну короче говоря, она себе вот, то есть там по идее тонким слоем нанес. И смыл, хотя это написано, но не все читают, я не могу быть ответственна, как человек это сделать себе дома. И я очень боюсь, что кто-то себе навредит. Я в этом, хотя косвенно, но понимаю, что я в этом виновата. Вот, слава Богу, мы восстановили все прекрасно, он получил классный эффект, говорит, я готова продолжать. Я говорю, я не готова, потому что, ну как бы вот и пережив такой стресс, я поняла, что мы его выводим из такого как бы оборота и выводим да, косметологам если косметолог посоветует объяснить да просто так общей продажи его не будет не ну через косметологию я вам если вам ну, как бы мы с вами я вам объясню и буду уверена да окей да вот просто так купить на сайте нет возможности и я думаю что не будет вот. Но, ну, к сожалению, через какие-то такие штуки ты получаешь уроки, и, слава богу, ты делаешь правильные выводы. А по поводу предпилинга волосьона, я его не взяла. Он, на самом деле, очень классный. Я его даже, в принципе, рекомендую летом, потому что у него очень... Скип... ой, достаточно высокий для такого волосьона ПА, по 3,8. Содержание кислот 8%. Это молочка, в первую очередь, увлажнение, небольшое количество гликольки, яблочный, сепитоник. То есть он интересен в плане ну, такого легкого э, обновления кожи, абсолютно, в общем безопасного. Вот, им можно пользоваться вместо тоника. Я рекомендую как при пилинговой подготовке, так и в принципе, когда мы хотим немножечко улучшить, вот такой вот, как бы, ну, немножечко обновить кожу. Вот. Классно. Такое, мы, знаете, как есть вещи, на которые мы не делали ставку, на которые как-то вот, почти, вот восстанавливающая маска. с не было на нее ставки, мы ее делали для пилинга для набора пилингов. А она настолько пошла, как вот такой самодостаточный продукт, что мы сейчас, ну как бы ее там, ну не скажу тонны, но продаем достаточное количество. Вот. Так, какие еще вопросы? Так, девочки... Можно ежедневно. Опять же, да, я к вам подойду, посмотрю и назначу, да. Ну, то есть, в общем-то, можно, понимая, что кожа не очень чувствительная, что кожа, в принципе, нуждается в обновлении, она почти всех нуждается в обновлении, можно спокойно использовать его... То есть, тут я спокойно, это не гликолевый пилинг, им вы не навредите, короче говоря. Вот. То есть, обычно его место, ну, как бы... В ночной вот этой вот вечерней рутине вместо тоника используют. А Просто как обычно. Угу. Да, да. Дает такой еще немножечко эффект лифтинга. Так, спрашивают возраста, какие кремы и сыворотки посоветуйте для возраста 60 лет. Я однозначно советую интенсивную сыворотку, по-моему, тут все понятно. И эм, неплохо работает серия. по-моему, у, у Сисдерма, но там крем лифтинговый очень специфический. Его прям надо вбивать, то есть иначе он дает такую как бы пленку. А когда его вот прям массируешь и вмассируешь, ну, то есть прям впитываешь в нижнюю треть, он дает неплохой эффект лифтинга. Так. спрашивают про розацию прямо это очень такая большая тема не расскажу есть прямой эфир на самом деле в очень так тоже кратко и тут однозначно будет история про то что нужно прийти и проконсультироваться вот про смаз абсолютно ну, такая как бы та процедура которая а использовать можно, ну короче, делается и летом в том числе, потому что внешне никаких повреждений нет, все повреждения внутри. Есть ощущение потом такой легкой болезненности, наверное, как вот ты потренировался, когда бы чуть-чуть чрезмерно. Вот лицо, как будто ты трогаешь, оно немножечко побаливает, но это даже приятно, потому что понимаешь, что происходят процессы обновления, они все равно сопровождаются какими-то такими вот, может быть, не совсем приятными эмоциями. Так, ну что, девочки, я уже, наверное, буду выходить из прямого эфира, потому что дальше у нас уже личное общение консультации, а вы не пришли, сами виноваты. Я понимаю, что просто не все могут прийти. Вот знаю, что даже девочки за границу, я сейчас вижу, кто просто физически не мог, поэтому я постаралась подключиться и понимаю, что с вами не очень, кто вот в прямом эфире не очень длительно общалась, но. Надеюсь, все равно было вам полезно. Все, выхожу и сохраню.